Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня я хочу поделиться с вами информацией о значении воды для здоровья человека. О воде сегодня говорят очень много. Наверное, не говорит о воде только ленивый. Очень много самой разнообразной информации. И вот мы сегодня постараемся с вами разобраться о значении воды и влиянии и значения структурированной воды для здоровья человека. Вода ⁇ это самое удивительное что есть на земле. Это самая драгоценная жидкость. Вода не только нужна для жизни, вода является сама жизнью. Жизнь зародилась в воде, но если эти теории происхождения жизни очень сложные для восприятия и понимания, то, наверное, никто не будет оспаривать тот факт, что мы с вами появились на этот свет из водной среды. Поэтому значение воды никоим образом для здоровья организма человека преуменьшать нельзя. Для того, чтобы долго не рассказывать о значении воды, приведу несколько, на мой взгляд, очень таких ярких, выражений из научных публикаций о значении воды для организма человека. Ну, например, «Ваш организм не болен, он просто хочет пить». «У жажды вкус смерти». Очень большое количество работ по изучению воды принадлежит Вернацкому. который писал, что вода имеет первостепенное значение для жизни и для организма человека, что вода – это второе по важности вещество на Земле после кислорода. Существующие серьезные проблемы, в том числе и проблемы со здоровьем, нельзя решить на том уровне мышления, на котором мы их создали. Это, э, сказал Альберт Эйнштейн, и это очень актуально, особенно при рассмотрении вопроса о значении воды. Очень много было различных э, неточностей, недостаточно глубины исследования значения воды в организме человека, и э, из-за этого э, нам не удалось в определенное время избежать очень многих процессов, ненужных процессов в организме человека. Итак, давайте потихонечку разбираться. Мы с вами еще со школьной статьи очень хорошо знаем кругооборот воды в природе. Вот такой же кругооборот воды существует в организме человека. И состоит он в следующем. Мы принимаем воду, вода попадает в рот, затем попадает в пищевод, проходит желудок, попадает в тонкий кишечник, затем попадает в толстый кишечник, где и происходит всасывание воды. Далее она с током крови э, разносится ко всем органам и клеткам нашего организма. Предоставляет питательные вещества, кислород, забирает углекислый газ, собирает продукты метаболизма и отправляет в почки, где фильтруется все, что ненужное выбрасывается, все, что нужно, сохраняется в организме, то, что не нужно из организма выделяется с мочой. Из этого круга оборота следует вывод о том, что моча является индикатором Обезвоженности организма Каждые 24 часа в сутки Организм использует и возвращает в оборот Порядка 40 тысяч стаканов воды Почему в стаканах, а не в литрах? Потому что воду мы пьем, как правило, из чашки и стакана И это легче для восприятия и понимания данного материала то есть таким образом, таким образом в силу э, рециркуляции и естественной потери выведения жидкости из организма с мочой, слюной, э, потом, слезам, с, с, с, слезой и так далее, у нас ежедневный дефицит воды составляет порядка 6-10 стаканов. Кроме этого, кроме этого, необходимо сказать э, о удельном весе воды в наших органах. Сегодня уже является это научно доказанным фактом, что наши органы и системы, и клетки содержат достаточно большое количество в своем составе воды. Так, удельный вес воды мозга составляет... 85%, в глазах 95%, в легких 85% воды, почки содержат 83% воды, печень 96% воды, мышцы 75%, кости 22% и по всем органам и системам уже посчитан удельный вес содержания воды в клетках того или иного органа или системы. Поэтому если в организме наступает обезвоженность, недостаточное количество воды, то соответственно страдают эти структуры, которые крайне нуждаются и где очень высокий удельный вес содержания воды в клетке. В организме в среднем находится от 30 до 50 литров воды. В клетках, в самой клетке, концентрируется 20-25 литров воды. Вне клетки, межклеточное пространство, содержится 15-20 литров воды. Кровь состоит из 5 литров воды, лимфа – 2 литра жидкости. Самое интересное, на мой взгляд, и очень важно это отметить, что в организме, нет резервуара, где бы хранилась и концентрировалась вода. Нет резервуара для поступления. И нет механизма, который бы регулировал поступление воды в организм. Отсюда следует вывод, что воду надо пить. Существовала раньше неточность наших разъяснений, мы думали о том, что любая вода может, любая жидкость может компенсировать воду. Оказалось, это не так. Организму для нормальной его работы и правильного функционирования органов и систем нужна чистая вода. На сегодня известно порядка 42 разновидностей воды, которые имеют одну и ту же формулу – H2O. Но структура расположение гексагоновых колец принципиально отличается вот в этих 42 разновидностях воды. Более того, если мы рассмотрим воду внутри клетки и в межклеточном пространстве, то это совершенно разная структура и строение воды внутри клетки находится биогенная, структурированная или, как еще говорят, живая вода, которая необходима для нормальной работы вот этого первичного элемента структуры построения различных органов, тканей в организме человека. Но давайте вернемся еще и к вопросу биологического значения воды в организме. Раньше довольно-таки широко было распространено мнение, и это как-то на слуху, что Ну что, вода? Вода имеет функцию растворителя, вода имеет, растворяет в том числе и кислород, вода имеет или обладает транспортной функцией, она транспортирует. Вода обладает свойствами терморегуляции постоянства температуры и термообмена в организме. Кроме этого сегодня уже имеются научные подтверждения разработки, доказывающие о том, что вода еще и обладает связующей функцией. Эта функция заключается в том, что когда подходит вода к мембране клетки, она слипается, она выполняет как бы защитную функцию. Для чего это необходимо? А для того, что если вода плохая, если вода загрязненная и не соответствует по своей структуре содержанию биогенной воды, которая должна находиться внутри клетки, то попадая в такую клетку, эта вода вызывает мутацию данной клетки. Эта клетка становится больной. А больная клетка, она рождает уродцев, которые и в конечном. Итоги и являются причиной или источником возникновения больных клеток в том или другом органе или системы, и значительно снижается функция и работы того или другого органа. Система, система передачи нервных импульсов, в этой системе тоже задействована вода. Если обезвоженность и недостаточное количество воды, то сигналы и передачи нервных импульсов, транспортировка калия и натрия в клетку и внеклеточное пространство проходит с замедлением и, соответственно, передача импульсов происходит не с той скоростью, быстротой и качеством, которая необходима для нормальной работы органов и систем. Более того… Более детально и глубокие исследования значения воды для организма и проникновения воды в саму клетку, эти исследования показали очень интересный и многозначимый момент. Когда вода подходит к клетке, и она соединяется с калием, натрием, так называемый калиевый на на на насос, для того, чтобы проникнуть через мембрану вовнутрь клетки, соединяется с белковыми соединениями, то вот эти катионы, когда проходят через эти канальцы э э э мембраны клеток, они работают как лопасти Гидроэлектростанции. Они, как магнит для динамо-машины. И в этом конкретном месте проникновения жидкости воды вовнутрь клетки образуется гидроэнергия. Вот э, раньше мы считали, что основной источник Поступление энергии в организм человека, которое, в принципе, необходима для обеспечения всех жизненных функций в организме, мы получаем с продуктами питания. Так вот, этот механизм, который сегодня открыт, и получено научное подтверждение выработки гидроэлектроэнергии является очень важным и значимым для нашего организма, потому что у нас есть не только общее распределение энергии по всему организму, а вот представьте себе, каждая клеточка каждого органы или каждой системы имеют у себя маленькую гидроэлектростанцию для того, чтобы имелась энергия для проведения всех биохимических процессов, которые протекают и должны происходить внутри клетки. Это своего рода каждая клеточка имеет у себя генератор. Это задел прочности, надежности для обеспечения работы и выполнения функции клеток нашего организма. Более того, наш организм тратит огромное количество энергии для того, чтобы ту жидкость, которая поступает в наш организм, структурировать чтобы вода могла попасть во внутрь клетки. Для этого используется огромное количество энергии. А если мы с вами представим, что организм болен, имеется какое-то заболевание, клетки поражены, и нет у организма достаточного количества энергии для того чтобы структурировать эту воду то происходит обезвоживание клетки мутируют разрушаются и это поддерживает различные заболевания в организме так вот если мы с вами имеем возможность не просто пить воду, а пить воду структурированную, биогенную, живую, как ее называют воду, то мы с вами значительно экономим ресурс энергетических трат организма для того, чтобы эта вода могла спокойно попасть непосредственно в клетку. А мы уже с вами знаем, что жидкость внутри клетки если в процентном соотношении там содержится, если вся вода в организме принять за 100%, то внутри клетки при нормальном функционировании ее в организме содержится 66% воды. В неклеточном пространстве содержится 26% воды и в сосудах, Сосудах, лимфатических, венозных, кровеносных содержится 8% жидкости. То есть для нормального функционирования органов и системы клеток необходимо, чтобы вода попала в клетку. И употребляя структурированную воду, мы не только при проникновении создаем электричество гидроэлектричество на мембране клетки но и мы еще дополнительно привносим энергетический потенциал который и обеспечивает нормальное существование и жизнедеятельность самой маленькой структурной единицы в нашем организме вот почему когда мы говорим о приеме жидкости в организм, конечно, мы должны делать акцент не просто жидкости, а пополнить организм живой водой, пополнить организм структурированной водой. Особенно это значимо и важно для организма, который имеет отклонение. Когда э, недостаточно поступает воды в организм, наступает Состояние обезвоженности. Вот э, признаками, признаками обезвоженности являются такие симптомы, хорошо нам известные: Это слабость, усталость, раздражительность, э, вспыльчивость, это запоры, это различного рода э, болевые симптомы, это густая кровь. Большое количество других симптомов которые характеризуют обезвоженность в организме. Недостаточно. В первую очередь происходит обезвоживание. Это уменьшение количества жидкости внутри клеток. Помните, помним о том, что там должно быть 66%. Затем наступает обезвоживание и уменьшение количества воды межклеточной жидкости. И в последующем происходит уменьшение количества жидкости, циркулирующей непосредственно в сосудах. Организм, наш организм, очень сложная система. Очень сложная система. И, конечно же, в этой сложной системе предусмотрены механизмы, адаптационные механизмы защиты организма от Обезвоживание. Вот сейчас я хочу назвать некоторые, ну, наиболее важные и значимые адаптационные механизмы защиты организма от обезвоживания. Вот в организме синтезируется гистамин. Гистамин – это вещество, которое является координатором и распределителем Воды в организме человека. Он старается перераспределить воду, имеющуюся в организме, и направить, особенно при наличии дефицита и обезвоживания, и перенаправить и эту воду в центральную нервную систему, к мозгу, который не может существовать в состоянии обезвоженности. Как он это делает? Гистамин. Он суживает бронхи, потому что мы теряем с дыханием определенное количество воды. Он не, не, он не способствует увлажнению кислорода, который поступает в организм. Он делает более густой мокроту, он блокирует слезотечение и целый ряд других механизмов. То есть он блокирует именно те моменты, где организм, естественно, физиологически теряет Воду, что может привести к обезвоживанию. Мы знаем очень много патологических состояний, когда мы врачи применяем антигистаминные препараты, то есть мы блокируем этот э, гистамин для того, чтобы снять вот те клинические проявления, которые и являются адаптационным механизмом для сохранения воды в организме. Второй как бы адаптационный механизм, который, о котором я хочу сегодня сказать, и он достаточно на слуху, это ангиорениновая система. Мы о ней говорим, ангиотензин, а, а ангиорениновая система. Мы говорим о вазопрессине очень часто у пациентов, которые страдают гипертонической болезнью. То есть включается как бы этот механизм в развитие в последующем гипертонической болезни. А что такое ангиорениновая система? Это система, которая способствует уменьшению объема выделяющей мочи. То есть Система, которая уменьшает выделение мочи, чтобы сохранить воду, так необходимую самому организму. И когда происходит обезвоживание и включается эта система, то, соответственно, вторым концом она как раз-таки способствует и поддерживает развитие патологических заболеваний в организме человека. Инсулин. Инсулин – очень важное и значимое вещество в организме человека, которое служит для того, чтобы проталкивать глюкозу во внутрь клетки. Глюкоза не может попасть через мембрану в клетке при отсутствии инсулина, А это ей необходимо для того, чтобы иметь энергетический потенциал и обеспечить свою самостоятельную, хорошую, активную работу. Так вот, когда происходит обезвоживание, а вода, мы уже сейчас с вами четко знаем, является э, источником получения гидроэнергии, то в первую очередь необходимо обеспечить энергетическим потенциалом Ресурсом мозг. И э, организм таким образом работает, что э, он, перераспределяет, он перераспределяет глюкозу и направляет ее к мозгу для того, чтобы мог он координировать работу всех внутренних органов. То есть в организме вырабатывается и синтезируется просто глондин Е. Этот просто глондин он блокирует поступление глюкозы во внутрь клетки. Он перераспределяет и направляет эту глюкозу к мозгу. А клетки мозга ⁇ это единственные клетки, которые утилизируют глюкозу без инсулина. Этот просто гландин-Е для того, чтобы энергетический потенциал, который недостаточен для деятельности мозга в условиях обезвоженности, он блокирует клетки Лангенгарса, а те выделяют инсулин. То есть вот механизм развития сахарного диабета, он кроется в одной из причин при наличии обезвоженности нашего с вами организма. Сегодня, сегодня существует... Э, очень много болезней, которые связаны с обезвоживанием организма. Это и аллергия, это и бронхиальная астма, это и артериальная гипертония, это ишемическая болезнь сердца, это желчекаменная и мочекаменная болезнь, это остеопороз, это остеохондроз, это язвенная болезнь и, конечно, это катаракта. Мы с вами сегодня уже говорили об удельном весе воды в клетке того или другого органа. И как только наступают процессы обезвоженности, не поступает достаточного количества воды в организм человека, создаются условия для развития того или другого заболевания. Так вот, в заключение своей информации, отвечая на вопрос «Быть, или не быть, вечный вопрос, пить воду или не пить, то, наверное, у каждого сейчас уже сформировалось и свое мнение, что воду надо обязательно дополнительно вводить в организм. В организме нет резервуара воды для хранения ее, она должна в обязательном порядке для рециркуляции поступать извне. Вода бывает разных составах и разных структур. И если есть выбор, а выбор есть всегда, то, конечно, надо приоритеты отдавать структурированной воде, которая наиболее точно подходит к мембране наших клеток и имеет возможность проникать вовнутрь клетки, принося туда энергию в виде гидроэлектростанции на мембране этой клетки. А если она еще и энергетически заряжена и структурирована, то, соответственно, соответственно мы восполняем тот энергетический потенциал, который так необходим не только здоровой клетке, но и тем более и многократно более значимо для клетки, которая поражена. Вода, вода является источником сверхслабого и слабого переменного электромагнитного излучения. Структурированная вода, она уменьшает хаос, хаотическое движение этого электромагнитного излучения, что в значительной степени меняет структуру и информационные характеристики биологических объектов или клеток. Сложно для восприятия, но чтобы сказать простым языком, когда у нас в организм поступает структурированная вода, Организм не тратит, не тратит дополнительную энергию на ее преобразование, получает эту энергию, которая свободно проходит во внутрь клетки, запускает все биохимические процессы и дает энергию для нормального протекания этой клетки, оздоравливает эту клетку. И это лежит в основе и профилактики, и лечения. Очень большого количества заболеваний. Спасибо за внимание.